Давайте поставим себе задачу Итак Давайте настроим права доступа пользователя кассир таким образом чтобы он не был непосредственно связан с группой доступа кассиры то есть через группы пользователей Для начала давайте мы с вами отвяжем кассира от группы доступа Группа доступа кассиры у нас есть, так вот мы исключим его из участников группы и убедимся в том, что у нас пропала возможность зайти в систему под пользователем кассир. Отлично. Вполне ожидаемый результат. Двигаемся дальше. Посмотрим, как в системе реализован механизм групп пользователей. Раздел администрирования, пользователей и права. И вот здесь вот мы с вами отмечаем галочку группы пользователей. Что после этого изменяется? После этого, если мы с вами зайдем в справочник пользователей, мы увидим, что здесь у нас стали отображаться группы. Давайте создадим группу пользователей «Кассиры». Здесь, на данном этапе, если мы вернемся к рисунку, то можно видеть, что мы с группой пользователей должны связать группу доступа и должны связать конкретных пользователей. Давайте посмотрим, как это делается в системе, как это реализовано. Пользователи у нас включаются в группу пользователей через вкладку «Участники группы». Давайте подобрать. Вот они наши пользователи. по умолчанию у нас есть группа пользователей все пользователи, которую все пользователи и включены. Мы выбираем нашу группу и внизу видим пользователей включенных в эту группу. Нас интересует кассир. И вот мы пользователя кассир включаем в группу пользователей кассиры. Хорошо, но это еще не все мы должны нашу группу пользователей связать каким-то образом с профилем групп доступа. Понятно, что связь это у нас, исходя из рисунка, давайте рисунок откроем, она у нас через группу доступа только возможна. Напрямую мы профиль групп доступа связать не можем, но поскольку у нас профиль групп доступа связан с группами доступа соотношением один ко многим, то, связав группу пользователей с определенной группой доступа, мы тем самым связываем ее и с определенным профилем тоже. Но в данном случае, поскольку мы можем связать группу пользователей с несколькими группами доступа, то мы можем тем самым группу пользователей связать и с несколькими профилями. В чем и кроется коренное отличие. Давайте мы это сделаем в системе. Итак группа пользователей, вот они группы доступа, я нажал на права доступа здесь и так я хочу группу пользователей включить в группу доступа группа доступа кассиры отлично очень хорошо у нас здесь же доступен и список разрешенных ролей то есть система здесь нам сразу же предоставляет функционал по некоторому контролю. Давайте мы с вами этим воспользуемся. И еще есть тут некоторое техническое средство отчет по правам доступа, но к сожалению моему конкретно в этой редакции конфигурации розницы есть недочет. И мы не можем им воспользоваться. Но суть ясна. Суть конечно же в том, чтобы предоставить какую-то возможность контроля. Хорошо. Мы сейчас с вами завели в систему новую группу пользователей кассиры, включили в нее пользователя кассир и связали ее с группой доступа кассиры. Мы сейчас имеем повод надеяться на то, что у нас восстановилась техническая возможность по входу кассира в систему. И сейчас уже можно видеть, что мы включая в эту м, группу пользователей произвольное количество пользователей можем просто автоматически связывать их с нужными э, группами доступа не по отдельности включая в группу доступа, а просто вот один раз включив в группу пользователей пользователя, мы имеем возможность полностью его настроить в чем собственно и суть хорошо, давайте попробуем зайти в систему под пользователем кассир, убедимся в том что функционал у нас восстановился. Отлично! Мы получили абсолютно тот же самый функционал с нашими ограничениями. Мы по-прежнему не можем изменять настройки РМК от имени кассира. То есть тем самым задача решена. Что ж, двигаемся дальше.